Да, то есть, ну, тем не менее, погода холодная, то есть уложиться в один час. Собрание один час. час. Да, Проглажение сразу с последним. Мы да. а, а, да. по телевизору да. слышим. Мы а а по, по телевизору, по телевизору, это... мы, по телевизору мы, ничего не показываем. Все мы <с слышим. Это проблемы жителей Англавы. Есть восьминок и все, можно. пожалуйста мы к вашему заместителю обращаемся очень часто, Стрикова, товарищ пола. Вот на восточной улице дом 14 заливает нас каждый год. Mm -hmm. Просто вот мы там ничего не можем. Заливает прямо. Контр уклоны прямо сходится в моем доме. Mm -hmm. Вроде в этом сентябре собирается делать. как-то можно изыскать какие-то средства, там городские, я уж не знаю, там. Мы так особо никому не пишем, не тревожим, там, не никого. А? Приходит. Свою администрацию и говорит, проблемы Но, честь надо сказать, легко мусор оттуда убрал. А мусор, Ну, значит, еще все так плохо. Ну, хорошо, я рад, что это. никак Не старшего, младшего. если вот можно записать, 14 Ну, давайте этот вопрос на контроль в любом случае возьмем. Я, наверное, сразу же начну по вот, деятельности администрации, буквально 10-15 минут, и дальше мы перейдем к вопросам. Ну, знаете, наверное, то, что у нас в прошлом году, в конце года, соответственно, в связи с инициативой районной администрации по объединению в округ Часть депутатов сложила свои полномочия, чтобы сохранить город. Вот. И, соответственно, на 2017 год городское поселение Талдам осталось без принятого бюджета. Мы практически все это время работали по одной двенадцатой. Что это такое? Не более чем на месяц могли заключать договора по проведению тех иных работ. Ой, многие скептики говорили о том, что Талдом постепенно коллапс от непринятого бюджета, что не будем мы ни в таких программах участвовать, тем не менее, я могу сказать так, сегодня с полной ответственностью о том, что все программы городского поселения Талдом запланированы на 2017 год, они выполнены практически в полном объеме, сейчас еще часть работы ведется, вот, ситуация у нас выровнялась, вот, но понятно, что было довольно-таки сложно э -э, работать в таких условиях, когда действительно не хватает, скажем так, возможности объявить аукцион не на один месяц, а сразу на несколько месяцев. Вот, Тем не менее, чего мы добились в этом году, стронули, наверное, с мертвой точки такую большую проблему, которая, в принципе, касается и в том числе и жителей этого микрорайона. Я его называю всегда либо «Поле чудес 2», да, то есть либо «Высочки 2». Это разви развитие сети канализации на территории городского поселения Талдом. Практически многие десятилетия у нас не существовало такой сети. В этом году, буквально две недели назад, мы закончили строительство магистрального коллектора от совхоза Талдом до улицы Зины Голицыной. На следующий год планируем уже разработку так называемых кондиционно-насосных станций, которые позволят нам дальше эту сеть расширять и в том числе дойти уже и до этого микроэнергии. Микрорайон. Тот проект, который когда-то давно-давно говорили от микрорайона «Солнечный», что проведут сюда канализацию, знаете, что данную организацию постигла, скажем так, участь банкротства, соответственно, не выполнили свои обязательства, и микрорайон, несмотря на обещания властей, остался без системы водоотвижения. Вторую программу, которую мы в этом году успешно выполнили, это переселение граждан Говори на ветхого жилья. Уже третий год подряд мы выполняем, выполняем данную программу. В этом году 27 получила новая квартира по улице Ленстрой. И до конца года планируем еще 4 квартиры приобрести для жителей верхних аварийных домов. Те дома, которые мы до этого переселили, это на улице Салтыково-Щедрена и улице Тверской. Пошли под снос, мы их снесли, соответственно, на тех местах, где э, теперь пустые поляны. Планируем создание торгово ремесленного бульвара, прорабатываем вопросы с инвестором, чтобы у нас появились там детское кафе, гостиница, э, сувенирная лавка. И дальше продолжим бегустройство. Городского же бюджета, да? Здесь Городской живут... бюджет и областной бюджет. Значит, когда говорили о том, что бюджет городского поселения станет совсем маленький, из-за из принятого, и мы не сможем участвовать ни в одной программе, то есть это все, как я так мягко говорю, что это вранье. То есть мы, наш бюджет стандартный 140 миллионов. соответственно, Надо а? да. 140 за, миллионов всего. Да. За счет этого, соответственно, мы вошли еще в дополнительные региональные и федеральные программы, в том числе программы переселения с аварийного жилья. То есть порядка 38 миллионов нам проект области выделили для реализации данной программы. Соответственно, ну, считать все умеем, да, то есть бюджет городского поселения Талдом опять вырос. Второй, третий проект, который мы реализовали... Я уже говорил неоднократно на сходах, что у нас 6 дорог находится на балансе, это 50% дорог находится на балансе городского поселения Талдом, 50% дорог находится на балансе Мусов то есть провинция Московской области. Сейчас скажу. Сейчас два года подряд, точнее, не два года подряд, а уже четвертый год подряд мы ведем работу, чтобы правительство Московской области отдало нам все дороги на наш баланс, для того, чтобы мы могли их привести в порядок. В этом году совместно с Мосавтодором проведен, наверное, самый большой ремонт дорог. За все существование городского поселения Талдом Более 12 тысяч квадратных метров мы заасфальтировали в центре города Видели, да, то что полностью перестелили асфальт Сделали мы это специально Показать правительству области, что может быть с дорогами Которые они нам передадут на наш баланс Потому что на сегодняшний день, вот несмотря на то, что здесь даже есть проблемы, у нас не, часть улиц заасфальтирована, не, часть не заасфальтирована. Да? То есть мы пошли вот на такой шаг. Прекрасно понимаем, что вы как жители можете сказать, нет, а вот надо нам сначала, в первую очередь, сделать. Но, как говорится, Москва не сразу строилась. да, То есть всегда стро, строится все от центра. Тем не менее, мы не забывали предыдущие два года, данный микрорайон, проводили асфальтирование, на следующий год эти работы продолжим, то есть будем асфальтировать недоасфальтированные улицы и, соответственно, новые улицы. В том числе будем решать вопрос как раз по поводу восточной То есть она у нас вроде как там, э, извиняюсь, э, она, у нас, она, у нас, она у нас входила, она у нас входила э, в проект на этот год, вот, но в связи с учетом непринятого бюджета, соответственно, и так как программа правительства области, она тоже ограничена То есть, к сожалению, правительство области запретило нам ремонтировать дороги Ну, образно скажу так, дано было разрешение, это асфальт по асфальту то есть, соответственно, те дороги, которые грунтовые да, То есть, соответственно, долю, долю финансирования правительства области не выделяла, То есть, забраковала все эти сметы И, соответственно, вот, получился такой казус Я думаю, что на следующий год Эта вся проблема в любом случае решится И мы продолжим дальше асфальтирование дорог Четвертая часть работы администрации Это благоустройство города Я думаю, сами прекрасно видите, что появились И парки, да, то есть, скверы Большую работу, работу Уже второй год проводим по строительству детских э, игровых площадок принят закон э, позапрошлом году о благоустройстве московской области согласно которого все детские площадки должны э, соответствовать строгим требованиям вот в этом году мы в том году мы построили 4 детских площадки в этом году точно также 4 детских площадки 3 из них они уже установлены в совхозе талдом и соответственно четвертая площадка было принято решение привести все-таки в порядок сквер на площади Карла Маркса это рядом с общественным туалетом может кто проезжал уже видели что вырезали там сгнившие внутри лиственницы соответственно вот в течение там полутора-двух недель работы по благоустройству будут там выполнены вот. планируем точно так же от сэкономных средств от аукционов еще дополнительно две площадки поставить в этом году до наступления холодов. Я надеюсь, что у нас все это хозяйство получится. Вот. И в целом у нас на территории городского поселения Талдам 46 детских площадок, часть из которых, то есть большая часть из которых не соответствует данным требованиям. То есть как только мы все эти площадки полностью заменяем, соответственно приступаем к установке дополнительных детских площадок уже и в частном секторе в плане спортивно культурно спортивной работы ну, мы можем наверное похвастаться тем что у нас наконец-то заработал дом культуры колос это совпозеталбу то есть был полностью проведен капитальный ремонт внутри всех помещений соответственно появился там и дискозалы, зал и кафешка новые санузлы зал полностью реконструирован оборудован и вот как обещал то что мы приступим сразу же после дома культуры к реконструкции нашего кинотеатра родина. То есть, который уже многие годы тоже стоит почти э, неиспользуемый. Сейчас работы уже начались. Там, впервые, наверное, за всю историю появится там и гардеробная. Вот. И на следующий год, соответственно, планируем, то есть подали документы в Госкино о выделении субсидий на реконструкцию нашего кинозала, который превратится, уже будет разделен на три зала. Это большой киноконцертный зал на 300 мест и на 50 мест 3D зал для 3D-фильмов. И точно так же для караок те люди, которые хотят попеть. И с нашими студентами с Московского губернского колледжа была проведена работа по разукрашиванию стен детскими рисунками кафе-пиццерии, которые мы планируем в данном кинотеатре сделать как детское кафе для проведения различных утренников и так далее и тому подобное вот. ну и в плане самой работы по массовым мероприятиям, я думаю, что комбинационным таким самым большим мероприятием у нас был это день города который второй год проходит в парке Победы, то есть мы постарались Несмотря ни на что провести тоже дополнительные работы Поставили новую входную группу Вот буквально две недели назад завершены работы по установлению электроосвещения После ледяного дождя, который затронул весь север Подмосковья И соответственно того вандализма, который проходит, к сожалению, практически каждый день в парке Ломают, крушат я надеюсь, что уровень мероприятий, которые проходят в наших домах культуры, соответственно, на открытых, на открытых площадках Он может удовлетворить практически вкус любого гражданина То есть у нас есть и классические, и эстрадные коллективы Соответственно, стадион я уже про него молчу, потому как он сделан уже два года назад. Соответственно, там проводятся дополнительные работы. и Я думаю, что все эти работы пойдут на благо нашего населения. Все секции в городе и практически все кружки городские, они бесплатны. У нас только часть кружков, на которые большой конкурс. И имеется небольшая доплата в Доме культуры, танцевальной, детских коллективы. Все, я как бы выпрыл, теперь готов на ваше растерзание. Так, первый вопрос. Почему у парки нет цветов? В парке сделали, а клумбы пустые. Это раз, на бульварах тоже. Когда у нас будет газ, И... это, это первое, да. И вот это вот, видите, вот трава. Кто это пожар молодец. Все Кто? участки разные. Значит, у нас в рамках по по по поручению. Я начну устан... с да. Последние вопросы. По поручению, в том числе и губернатора, правительства Московской области, на территории не только Талмского района, но и всей Московской области проводятся работы по земельному контролю. Соответственно, тем, дом, тем владельцам участков, которые не обрабатывают, мы периодически направляем уведомления. У нас на сегодняшний день есть служба АДАМ-технадзора, которую мы уже стараемся привлечь, для того, чтобы они выписывали административные протоколы в отношении... Частных домовладений Они раньше отказывались Теперь вот в том году мы переломили Такую ситуацию вот, соответственно, напоминаю про тот же самый закон Москвы в области о благоустройстве, то что 5-метровая зона от ваших домовладений, то есть от ваших заборов, должна содержаться вами в надлежащем состоянии. То есть а от а, а, а 5 я не говорю, я не говорю, что соседний участок, который, участок, который, который, и который, и который раз, перед фасадами находится. Растет. Машины едут, а дети, дети, дети выскакивают <клёх> из-за травы, Д дети <клёх> выскакивают Даже машины не, не опасно, опасно. Опасно. Опасно. Опасно. Опасно. опасно, опасно, вот, что сейчас, сейчас, сейчас, да. сейчас, вот, 5 метров кто должен это Да, вот, пожалуйста, что ходить? Нашим коммунальным предприятиям поставлена задача, чтобы была закуплена роторная газонокосилка. То есть мы также участвуем в программе региональных по выделению коммунальной техники. Нам была поставлена косилка не роторная, которая позволяет косить обочины, а та, которая косит там поля и так, и так далее. Вот. Сейчас уже проводится завершающей части процедуры по закупки такого оборудования, и, соответственно, я думаю, что данная проблема у нас будет тоже решена, и не будет таких вопросов возникать. Ну хорошо, это обычно. А 8. канавы? канавы, а вот канавы вот росло, его... опасно пожарным. Ну не Теперь, знаю, а... на моей а... бытности уже, наверное, 8 лет, и а... здесь никого нет, и а... никто Давайте, ничего не оказывает. А, значит, у нас на сегодняшний день полномочия по выделению земельных участков и по отъему земельных участков находятся на уровне правительства Московской области и администрации Толомского экспоната. Может, узнав... я договорю. Я узнавала этот участок, он чей то есть он не бесплатно. Да. А, да, а, а, а не все да. Если бы предвидел, что будет такой вопрос, я приехал бы с целой пачкой бумаг, официальных писем в администрацию района, о том, чтобы у нас а, те земли, которые выделены там, либо в аренду, либо в собственность, были изъяты ввиду нецелевого использования. Мы постоянно сообщаем, в том числе это кадастровая служба, Российской Федерации о тех участках, которые не используются их штрафуют, но штрафы довольно-таки маленькие к сожалению, там порядка полутора тысяч и соответственно люди просто-просто просто приходят, оплачивают этот штраф и опять ничего не делают хорошо, но а если этот участок в собственности? то есть есть хозяин, он не варен но если он его купил значит, значит он же не Средств. Не хватает, собственность а можно это? отменить. -то собственность нет, тоже нету. могут отменить, отнимать, забираю. если она не используется надлежащим. Или нету. заставлять косить. Или зона отвода высоковольтных. И... Линий у нас находится летний гос энергоспыта. Вот когда у нас был ледяной, когда у нас был ледяной дождь, и, соответственно, когда половина проводов по всему району, да, то по всему району, соответственно, было дано предписание и чтобы они привели свои зоны отчуждения в надлежащее состояние. И мы возьмем за вот Скажите, пожалуйста, а магазин будет здесь какой-нибудь? Магазин. Городский да. Магазин будет. И обещали автобус здесь пустить. Магазин здесь будет? По поводу магазина я могу так сказать, что если у нас появится здесь предприниматель, который готов построить магазин, да, то есть мы будем только рады. Но за бюджетный счет мы магазины строить не можем, к сожалению. А, участок, участок я, когда еще полномочия были... На уровне городского поселения талдом то есть я согласовывал участок сейчас не помню какой улице но да, здесь да. на этом поле для строительства магазина так, по меру, почему до сих так. пор не, при, не приступили к строительству да то есть ну так, газ, газ самое главное самое главное газ да, давайте узнаем про газ по газу мы с вами встречались буквально в том году да, да, да то есть да, меня да. на видеокамеру снимали мы как не будем, раз большой потому что давайте. Я звонила вот Вадимцов, это обу нас обу мас. Вадимцов, да? Ну, well, well, well. центральные контуры. Они сказали, что никто не имеет права собирать с многодетных, с инвалидов. А кто собирает? Ну, нет, мы ну, well, же предлагали. Я, я, я предлагал решение проблемы, потому как, когда жители данного микрорайона обращались в межрегион ГАЗ, то есть там, что вам выставляли, какие счета? От миллиона до 14 миллионов. Соответственно, мы за счет администрации городского поселения Талдом, соответственно, заказали в межрегион ГАЗе так называемые тех условий на весь микрорайон. Соответственно, они выставили, сколько будет стоить подводка газовых труб на весь микрорайон и тогда в доме культуры Кола собирались соответственно когда поделили на количество участков получилась да. вот эта сумма порядка там, 120 тысяч рублей да. вот а на сегодняшний день да то есть э, говорить по поводу того что я прекрасно понимаю, к чему ведет, ведется разговор, да, что за средства бюджета построить, к примеру, там да. газопромо. Вот. Кто-то да. газ, да. По модели, газ. Но, по модели но, к сожалению, не все это понимают, да, то есть, и то, что у нас на сегодняшний Мы день. Мы же вышки, МТС не строим. <coughs> вот у нас хороший платят. закон был принят э, по, в отношении энергетиков. Вот если сегодня да, да. вы где-то получите какой-то участок, да, то есть, подадите заявление там, в Мосэнергосбыт и скажете я хочу к своему дому подключить электричество. В течение полгода, согласно этого закона, независимо от того, где ваш дом находится, к вам подводят линию. И к этой линии вы уже подключаетесь. Вот, к сожалению, у нас э, Газпром, это государство в государстве. Да? А, э, в Газпроме, да, да, соответственно, немножко по-другому сделали. Вроде бы написали там 50 тысяч рублей, да? Э, подключение там до, до 200 а. метров. Но... Один пунктик из того постановления Не убрали, где написано Не считая технологического подключения И вот сегодня Газпром на этом деле да, то есть, э, Ставит, извините Не положение И органы местного управления, и население э, Когда выставляют такие счета То есть даже ну извините, то есть почему мы, не выдаем, почему мы выдаем тех условий, например, на водоснабжение, не берем ни одной копейки денег? Почему за тех условия, за газ необходимо заплатить, извините, там десятки тысяч рублей? 500 тысяч за тех условиях ну, да, Более того, получается, что обслуживают за счет населения я, а, вот, они, а, не а, на они не берут а, на себя обслуживание сами Вот не на, платим, на, на, не на этот платим. вопрос, знаете, как, у нас самая богатая страна ага. вот, Но почему-то, к примеру, взять Узбекистан, Таджикистан, там, Чечню Где газ тянут за бесплатно, за бесплатно, да, то есть за люди, да. люди захотели подключиться, газовые службы подключили, а почему в нашей России этого нет? А потому что вот есть вот такие а за, а за, за, за... законы. А, да, Завайте. Завайте, ну, продавцы, давайте продавливать. Давайте. Да. Если бы я был, был президентом, да нет, то есть... сегодня на на сегодняшний день. Ну, можно, можно меня разодрать в клочья, да, то есть и так далее, то есть говорить всякие нелестные слова, но, к сожалению, у нас программа региональная, то есть правительство Московской области, которое точно так же отвечает за газ, да, то есть они установили для себя планку, что населенные пункты э, включают свою программу до 200 дворов. Э, да, э, данный микрорайон они относят чисто к городу Талдому, и, соответственно, говорят, город толком газифицирован. Вот, когда приезжал руководитель междугородного газа Марков, соответственно, он помните, что сказал? Говорит, так вот, она газовая труба прямо у вас на углу ваших участков подключаетесь. да? То есть мы газ газ к вам типа подвели. В правительстве, в в бюджете, бюджете городского, бюджете городского поселения Талдом нету э, строки э, кода классификации газификации населенных пунктов. Как только правительство примет решение, то есть губернатор примет решение, что в каждом поселении, да, то есть и соответственно выделят квоты те же самые по финансированию, соответственно мы э, данную строку зарегистрируем зарегистрируем в бюджете соответственно мы можем тратить деньги сегодня сегодня мы э, снимаем с других статей например у нас там на благоустройство города вот есть статья да то есть положено столько то там на квадратный метр э, рублей соответственно для того чтобы сделать те же самые тех условий на этот микрорайон мы сняли со статьи благоустройства нарушение там бюджетного кодекса и подготовили данные тех условий. Поэтому можно муссировать долго эту тему и говорить, какая какой орган местного управления ну, плохой. Он подписан под этим, с 15 -го года, это, это, у вас нет. же лежит это, вот этот журнал, там людям подписан, что с 15 -го года начнется э, генерализация нашего участка. Ну, если э, Владислав Юрьевич это подписал, то, соответственно, наверное, вопрос Я к нему нужно, да? И что он ответил вам? сказал, город это журналист. Ну подписал он, да? хороший такой такой большим большим. Артем уже история. Война это вся. А водоснабжение. Вы купите мяч? На одном написано журкин, а на другой Сказали, стороне ну, я значит, А я, устану, я, а вам, вы э, другой я сни могу, сни я вода. могу так сказать, что, что он сегодняшний день. не журкин, не ютин. Данный вопрос с мертвой точки не строит, пока не будет жесткой политики государства в отношении газификации наших населенных пунктов. То есть у нас самая негазифицированная страна на сегодняшний день и Московская область. Когда, когда, когда мы решали вопрос здесь, вот, чтобы э, даже снизить сумму и меньше 120 тысяч сделать, ну я расскажу. Ведь на сегодняшний день, смотрите, когда вы получали эти участки, Планировка была таким образом, что между вашими участками, вот, к примеру, улица идет, да, то есть два, два участка, между ними оставалась специальная полоса для а подведения, сейчас, сейчас, подведения коммуникаций. Так вот, на сегодняшний день я могу вам вполне официально сказать, что большая ну, вот, часть туда, этих участков уже оформлена себе в собственность, да, то есть прирезали одни, прирезали другие. Вопрос: О, как? где коммуникация? Да. Ну, кто у нас? Подвис? Им дали 15 соток. Вот он... Сколько у нас, нас подписано разрешение на выделение смысла? Нет, положка стояла между участками. Мы, Мы, он он он. Он. Мы сами уже сделали по по проезд даже. Мы сами сделали проезд. Но канал не чищен. Нет, это хорошо, что проезд вот. Но вот, к сожалению, то, то, наследство, то наследство, которое мне досталось уже, да, то есть, когда я в 2013 году пришел, то есть большая часть участков между вашими участками уже оформлено к одним, к другим. То есть, я сейчас могу, знаете как, даже те люди, которые оформлены, они сейчас могут говорить, что типа, да нет, да вы что там и так далее. Если, если на сегодняшний день решать этот вопрос, да, то есть мы можем просто-напросто подготовить кадастовую карту и в конечном итоге прямо конкретно сказать, кто себе прирезал эти участки и сегодня лишил права, например, дальше прокладывать там коммуникации. Вот. Но, значит, ситуация на сегодняшний день, мы какую решали еще с газовщиками, когда был еще грехов. У нас, к сожалению, в Московской области говорят, что газопроводы должны быть только подземные да? вот, э, Он разрешен давно Но Газпром, э, Межрегионгаз в Московской области принял решение такое, что надземные газопроводы непозволительно строить на территории Московской области и когда мы с Грешковым Ивановичем решали этот вопрос, он говорит, не, Юрий Иванович, не получится. А ведь стоимость практически в три раза дешевле становилась. Да, да. То есть вот если мы разговаривали с вами на общем собрании про 120 да, тысяч, в этом случае получилось бы 30 тысяч. Да. То есть это вообще практически, скажем так, задаром получилось. Да. А воля, воля губернатора на это должна быть. И, и того не не не не меш, не меш, регион Газа, не, который не на а сегодняшний не день не то есть, принял не такое нет. решение, что в Московской области такие У нас Орловская область приезжаем, Воронежскую Тверская, область приезжаем, нет, Тверская власти, где область, где воздух везде воздух воздухом идет, да, то есть в город, гораздо дешевле и прочего обслуживания. А что с вами? нет, разрешения, с вами сидит. Нету такого, а я уже пришла домой, компьютер зарезала. Есть Московская область. Э, Нету запрета. Есть, кстати, у нас а -а -а. как это внутренний нормативный акт, кто-то там себе делает, да? Мы же сегодня вот когда э, кто сталкивался с проблемой вода. Э, включения газопровода, да? Мы же всегда возмущаемся. Я точно так же возмущался. То есть на каком основании с меня брали там по две за погонный метр там от газопровода, да, то есть до, до моего дома. То есть и нам и мне говорили, это стоимость трубы две стоит. Извините, я сам прокопал траншею, да. То есть и мне положили эту трубу и сказали, что она стоит две тысячи. А с чего она две стоит? И когда поднимаешь этот вопрос, говоришь, уважаемый, вот за две вы должны метр сами прокопать? трубу положить и закопать ее. А сегодня получается ситуация такая. Вот пока население само не поднимется, да, то есть и не будет возмущаться этими вопросами. Я думаю, я только подберу а, под... а кто поднимет? Что только... за водопровод? Водоснабжение. Водоснабжение. Как? Сила и состояние. Да. И освещение улиц. Освещение не говорил. Интернет. А что, Интернет. Да. Фонари. У да. есть речки, а фонари нет. Телефоны. Интернет, телефон будет вообще. Там вешают фонари, там где прописка есть. Ну, значит, все у нас профисан. Хорошо. По освещению я, я уже, пьем. наверное, не, не раз Пу -пу -пу. на сходах говорил о том, что мы не, каждый год пытаемся пейзвей. войти в программу энергосбережений, соответственно, чтобы выделили бюджетные дополнительные средства, но, тем не менее, у нас на сегодняшний день пока что мы отрабатываем по заявкам населения, да, то есть грубо, построим дом, то есть делаем улицы, сейчас э, дополнительно на следующий год выделяем, средства, чтобы максимально, так как уже большое количество улиц уже содержат фонари, то есть добить их уже до, до нормативного состояния, чтобы улицы уже все-таки были освещены. А вот я а где я хотела спросить послушайте пожалуйста меня Юрий, Юрий Витальевич послушайте меня пожалуйста я хотела Верить. спросить Замет. вот get. энтузиастов 12 фонаря нет рядом дом 10 пустой заросший участок нет. я обращалась в письменном виде не поставили вот у меня даже есть отписка за подписью Стревкова что в. Сной, поставил поставим, повесят фонарь до сих пор Хотя бы на перекрестках тоже поставить Вот, э вот да, то, Вот давайте Давайте, да, давайте, а давайте У а вас в первый день, у нас нет фонарей на Зато на центр. На там, на на на на на на на ну, наверное, видели, что в том году начали работать То есть по устанавливанию Название У нас нет фонарей, нет Рядом Мы начали перекрестки Мы готовы там, тоже начинаешь мы проходим в значит Первый этап мы вроде бы как сделали, но что он не до конца был завершён в отношении указателей улиц, обращались к ЖИДНИ. Проверим, сделаем, значит, везде, то есть они... Значит, по дорожному маке, и главная дорога, значит, давайте... я. Ну, можно и вот вроде вопрос задан. Давайте немножко потише. Значит, по, по дорожным знакам. А, мы сейчас поставим их а, в приоритете, соответственно, так как у нас есть недовольство... довольно недовольство. Почти недовольство. Почти недовольство. Почти недовольство. Почти недовольство. Я недовольство. Почти недовольство. Почти недовольство. Почти недовольство. Почти недовольство. Вот э, По дорожным знакам, соответственно, у нас сейчас пройдут выборы 10 сентября э, Совета депутатов. То есть Я с самого начала сказал, что у нас не был принят бюджет городского поселения Талда. Соответственно, так как здесь довольно достаточно большое количество знаков необходимо, сразу после принятия бюджета мы включим э, закупку этих знаков и установку здесь. На, э, их можно установить, в принципе, и зимой. Поэтому я думаю, что до конца года мы поставим. А кто от нас будет депутат? От а я откуда знаю? За кого проголосуете? А, <связывается> а это самое районное у нас. А пытается у нас все присоединить. В район у Почевляется. Почевляется. А, Почевляется. Значит, ну, ну, ну давай, давай, да, да, давайте так. вот, ну, э, к, сож, к сожалению, да, на, сегодня, на сегодняшний день ситуация сложилась таким образом, да, то что есть сторонники объединения, есть сторонники не объединения. То есть я отношусь вполне официально к стор... не сторонникам объединения. Не из-за того, что мне нужно там это кресло, да, то есть и так далее. 10 сентября вы вправе сами решить. То есть у нас. Одни кандидаты идут за объединение, другие против объединения. Я не могу заниматься той же самой агитацией, так как это сход у нас, да, то есть с гражданами по по тем наболев, наболевшим вопросам, но единственное, прошу вас всех и ваших знакомых, друзей, 10 сентября, исполните свой гражданский долг. А в газете не все Зарю, возьмите, Юрий, там да, много лет. Да, нас да, да, да, да, а да. насчет э, телефона. Если Интернет. человеку плохо, стало, может быть, не каждый может мобильным пользоваться. Надо телефонную связь, скорую вызвать, пожарную, милицию. Вдруг я забудет. Он очень здорово. Вы вы не, ну так да? как 112? Да, у Там где смены. телефон? Я трубку не подниму. У меня нету, пенски. Я не вижу нажать. Сейчас чтобы вот. а, вступ... Рядом близкий человек. Вот. А есть, есть, коммуника... есть коммуникации, которые необходимы для жизни, жизнеобеспечения? Да? А то есть, это тоже значит необходимы. Можно сейчас раздувать, как угодно. Если вы мы... хотите телефон привести к себе... А может не я один? Можно, вот, можно я отвечу тогда на вопрос провести. очень аккуратно? Хотите телефон себе провести? Так. Будьте добры, пойдите в узел связи да. Талвинский да. и напишите заявление. И все. И не нужно обращаться к голове. Ну, И что? поднимать здесь вот такой кипер. Писали, <толку>. <говор> <говор> <говор> писали толку. нет. Они сказали, пока все не подключат. А интернет, не телефон тоже не Они одному не, не будет <говор> интернет, <говор> интернет это услуга, которую вы можете попросить. То же а самое, что Рост, телефон. Рост, Рост, Мы туда писали, пока все не напишут заявление. Нам сюда не приведут. Много, На да один, один дом не пьет. поведут. Да, да, да. Пока все... Хотят? Говорю, они не поведут. Пока чем? Совсем. Но, ну, нет, у, нет. Говорили, у нас есть такая, не А он, за телефон обыкновенный Когда публично, у нас было, Я и 10 там плачу. Зачем? Я взял его, соответственно. Росспир стоит, 180 такую организацию. Есть телефон ПК. Обратитесь, сделайте коллективное заявление, чтобы, если не могут, так к одному, к одному дому подвести, Соответственно, есть у нас окно ТВ, то есть я могу поговорить с этими компаниями, то есть окно ТВ вроде как не отказывалось, да, есть, но ни одного заявления не поступило, между прочим, от жителей данного микрорайона. Поэтому, когда вы говорите, вот то, что вы предпринимали какие-то меры, не нужно лукавить, не, мы звонили туда. Есть, хотя мне не, не очень удобно удобно отвечать на вот такой такой вопрос, да, вот, тем не менее я все равно обязан. Вот. По вопросу э, вот, на сегодняшний день ситуация у нас, вот, э, вот, э, сам магистральный, э, магистральный водопровод мы протянуть пока что не можем, вот, потому что была поставлена задача. То есть видели, наверное, что у нас сменился сначала один директор компании, вот потом второй я э, уволил по той причине, Это что мне, да? Да, то то есть есть, э, не, не исполнили поручения, не подготовили проектные работы по водоснабжению, потому что у нас на сегодняшний день существует региональная программа «Чистая вода», то есть, несмотря на то, что говорят, что она финансируется только в рамках установки так называемых водоочистных станций, да, то есть, тем не менее, они касаются в том числе проведения водопровода. Вот, данный вопрос мы не снимаем с, с повестки дня, соответственно, ну по крайней мере, Скажем так, 250-миллиметровый водопровод мы планируем сюда подвести. Вот. А? Сроки, год, два, три. На ну, перспективу. Ну, на перспективу, перспективу, я перспективу, думаю, что в, том, в следующем году точно будет. Потому что. Все просто денег. А? Денег. Ну, денег. Давайте все-таки будем, будем реалистными. У нас на сегодняшний день бюджет городского поселения Талдом стандартный, да, то есть на исполнение полномочий 140 миллионов Вот когда говорят по поводу того, что типа там вот органы местного самоуправления должны то, вот органы местного самоуправления должны то Вот их отложили тучей полномочий определенных, да, которые мы сегодня там тоже, а денег-то под них не дали ни под вод... газификацию, ни под водоснабжение, ни под водоотведение. То есть мы просто-напросто ущемляем одни статьи. И вот на сегодняшний день я даже так могу сказать. У нас адам технадзор, который вот должен был, к примеру, час... Ребята, тише! Частные владение за содержание хотя бы да то есть начать штрафовать Нет, чтобы по крайней мере участки появится. даже в порядок приводились а им не интересно потому что э, штраф который выписываем частным домовладении это полторы там ну от 500 до полутора тысяч рублей соответственно гораздо интереснее прийти в администрацию города так ага у вас на детской площадке заметили там где-то какая-то дощечка оторвалась давайте ка моя штраф 50 тысяч вот мне уже штрафов таких на полмиллиона выписали извините у меня даже зарплаты такой нету чтобы платить эти штрафы то есть то что ведется политика и функции адам технадзора на сегодняшний день в основном я вполне официально даже под камеру скажу что практически отъем бюджетных денег да то есть под видом того что мы то не выполняем все не выполняем. извините 50 площадок детских которые были когда-то установлены, да, то есть, соответственно, и после введения закона о благоустройстве они вдруг в одночасье стали э -э непригодными. И штрафовать за такие площадки, ну, просто неразумно. То есть мы работу тут проводим, но понятно, что стоимость одной площадки вместе с оборудованием стоит почти миллион. Вот посчитайте, 40, 46 площадок на миллион, 46 миллионов – это... Третья часть, да, третья часть бюджета. Это интересно, мы когда, по поводу, мы когда боремся по поводу того, что, например, если взять квартирную застройку, да, все ругаемся, что машины там на газон заезжают. Парадокс, да, привозим, говорим вот машина стоит под дирин, да, вот газон уже весь в там Нет, а где увидеть тут травы? Ее нету. Так ее нету, потому что они вытоптали своими колесами и не штрафуют. Вот провели один рейд, да, то есть через палку, через пень-колоду. А стоянки есть. Здесь дорожную улицу дано поручение, потому что выезжали на эту проблему, что там она ее размыла. Соответственно, должны. Крошки сразу какие нет, можно ну, нормально, ну, не просто опять а нормально осварду, вот, вот здесь. Ну, хотя можно пока сделали. Все улицы будут доложены. просто немножко поздно подошли. На следующий год мы продолжим асфальтирование. Нет, мы все все сразу невозможно, да, то есть, но большую часть мы сделаем. То есть все сметы у нас подготовлены практически по всем дорогам, которые не за асфальтированы. Так что я думаю, что дорог с наибольшей застройкой значит какой приоритет у нас был по дорогам мы ставили в первую очередь те дороги где наибольшие, наибольшие плотные застройки то есть где больше жителей уже живет поэтому еще маленький. В, в этом году мы проводили большой ремонт вот в центре, то есть проводили порядок, поэтому, соответственно, часть, я уже говорил, то, что у нас были отменены программы, которые не, э, не по асфальту, то есть есть такое понятие, как асфальт по асфальту, да, то есть в этом году правительство области финансировало работы дополнительно, э, ну, либо хороший он там, да, либо там какой-то с ямами. 8, ну к школе. 4, 5, ну к школе. школе. Ну, да. школе. Вечером тогда. 4, 5 или 6. 6. 4, 5, 5, 6. Ну и обед вот хотя бы. В обед получат детей забрать 6, 6, из школы. А почаще будет это еще детей. Ну вот у нас, кстати, тоже очень больной вопрос, то есть как раз сейчас затруднили тему многодетных семей. Ведь мы в свое время начинали работу по выделению семейных участков под многодетные семьи, да, то есть формированию, даже не выделению, а формированию. Вот на сегодняшний день уже появились обращения от многодетных семей, говорят, а почему у нас нет дороги, там, да? а почему у нас нет освещения и так далее. Вот, когда выделяются участки под ИЖС, под индивидуальное жилищное строительство, как минимум должны быть дороги и как минимум должно быть осве... э, там, электричество. Мы направили в администрацию района, то есть на каком основании они выделяли участки, причем людям мы рассчитывали то, что у нас многодетные семьи Талдама получат, да, земельные участки, а ведь там, если посмотреть, у нас на 70% не, не, не Талдам. А Нет, мы То есть, мы То есть вы, вы, всех все вы всех всех выстроили в всех выстроили в отдельную общую очередь, да? И соответственно, так как у нас получилась перемешка и полномочия по уделению земельных участков в районе, у нас принадлежит району, соответственно получился получился вот такая казуистика. Вот взять, к примеру, какие-то Сельские поселения, примеру, поселения северные, которые не формировали вообще участки для многодетных семей. Результат. У нас они были сформированы, но мы их не, не включали в оборот до тех пор, пока не будут сделаны дороги, подведено как минимум электричество. Соответственно, но в нарушении этого земельного кодекса данные участки были выделены. И такая же ситуация у нас с врачами, порядка, я сейчас не помню, не, не соврать бы, или 25, или 50 участков за деревней Костина, там вот где вот, тучи этого борщевика растет, вот пришли ко мне врачи и говорят, а сделайте нам дорогу, уважаемая, а как я сделаю дорогу, если, извините, не с, одну, с одной, стороны частные владения, да, то есть, э, с другой стороны кабель МТС, а которые решили, протянули. и... Я никак не смогу сделать. Поэтому говорю, обращайтесь к тому человеку, который вам выдвинул, и, соответственно, требуйте, чтобы они проводили все коммуникации. Еще маленький вопрос, простой заместитель ваш еще год назад обещал, что сделает информационный щит на въезде, где может вы и заместитель информацию для нас я вообще давал задание не только информационный щит но и щит с расположением улиц чтобы еще стоял вот часть часть работы вот сделали у нас да то есть подряд таблички это ладно вот но информационный проконтролируем этот вопрос куда бы вы смогли объявление для нас повесить прям надо не один надо два. это недорого Счеты поставим обязательные, в том числе со, со схемой расположения вниз. Постараемся в течение месяца поставить. Ну вот а когда в том году строили? ставили вот эти указатели, соответственно, была поставлена задача начальнику ЖКХ, чтобы были и указатели, и такой щит ставил. Да. Почему как бы это не доделали, там не включили сметы, да. я разберусь. Ну, а, да, на да, поставили. Да. Хотя можно да, было. Вот, кстати, много-много-много вопросов. Один из самых важных вопросов тоже. У нас на сегодняшний день в кодексе административных правонарушений введена статья за незаключение договора на вывоз ТБО. Соответственно, совершенно верно. Ввожу, до да, вашей сведения. То есть, э, статья подразумевает... Ребята, потише! ...за незаключённый договор наложение штрафа в размере 5000 рублей. На сегодняшний день с дома владения, если, к примеру, никто не прописан, то есть, достаточно только договора на одного человека, да, то есть, если прописано, то на всех прописанных. Там 67 рублей. 61 даже, да? 67 да. Вот, э, в конце сентября в начале октября сотрудники Технадзора будут выписывать уже квитанции на, э, на штрафы То есть, значит, за, за договором Значит, у нас несколько адресов мы проговорили с мусоровозящей компанией, которая у нас на сегодняшний день на территории городского поселения работает это ИП, ИП Виноградов, но это не значит, что вы только с ИП Виноградовым можете заключать договор. Если вы найдете какого-то другого мусоровозящую компанию, без проблем. То есть, если он согласится возить. Значит, обращаться. Первое, Карла Маркса 13. Это у нас МОК Талдым сервис. Соответственно, там бланки договоров. Второе, это непосредственно офис ИП Виноградова. И у нас в администрации тоже вроде бланки договоров лежат. Пятый кабинет администрации городского поселения. Приходите, заполняете, расписываете, забираете и оставляете. То есть вам дальше. дальше потом ваши договора. Вот. Но я попрошу, попрошу вас отнестись внимательно к этим договорам. Скажу почему. Вот проходя по сходам по городскому поселению Талдом, то есть мы заметили такой момент что у некоторых договоров заключен, где написано, что мусор вывозят раз в две недели. А у нас на сегодняшний день порядок раз в неделю вывоз мусора. Поэтому смотрите внимательно, чтобы не было вписано, что раз в две недели. Вот за вот. Второго... месяц. 61 за Но теперь еще смотрите, какая ситуация. Мне самому не нравится, в том числе, я думаю, что и вам, когда раз в неделю вы свои пакетики с мусором выставляете рядом с своим домовладением. Значит. От нас предложение идет следующее. С мусоровозящей компанией мы договорились о том, что они готовы закупить 200-литровые контейнеры, то есть красивые, и, соответственно, продать их за, скажем, за себестоимость без наценки нашим жителям. Если вы примете такое решение, соответственно, и на ваших улицах появятся такие контейнеры, естественно, представителям мусоровоззящей компании будет дано поручение, что 1200-200 литровый и 1800-300 литровый, он на двух колесах, сейчас, сейчас, сейчас я скажу. Его не нужно ставить прямо перед своим домом да? То есть вы раз в неделю, в, то время, в тот день, когда у вас мусоровозящая компания приезжает Вы просто со своего двора выкатили на двух этих колесиках Машина подъехала, крышечку подняла, забрала пакет а, и... Это каждый, у каждого жителя? Да, да. да. да. А, а, дворец. Дворец. Вот, объясню, почему мы не можем поставить площадки, контейнерные площадки В частном секторе, во-первых, закон о благоустройстве который говорит, что ближе 25 метров от домовладений контейнерные площадки устанавливать нельзя. Это раз. Второе, у нас оказывается, вот буквально недавно нашли федеральный закон, согласно которому написано, что орган местного управления не отвечает за установку контейнерных площадок в частном секторе. Да их и негде поставить на самом да. деле то есть, если сейчас вот взять вот любую улицу, да, то есть поставишь сюда, соответственно, этим плохо, поставишь туда, этим плохо. Вот. Поэтому чтобы наши улицы были чистыми и соответственно не растаскивалось собаками, кошками, там птицами, да, то есть конечно лучше приобрести такие контейнеры. Кто-то в частном порядке приобретет. Мы, может, и к нам, соответственно, мы уже переговоры, переговоры провели. Вопрос, когда встает по поводу того, что, типа, вот москвичи едут, то есть бросают мусор и так далее. Да, у нас население Талмского района вырастает почти до миллиона Весенний, осенний период и Естественно, например, вот те, те же самые Смирновские дачи, которые у нас тут находятся Они весь мусор, вместо того, чтобы У себя выкидывать контейнер Собирают пакетики и везут на улицу Колязинскую. Я думаю, что многие из здесь жители точно так же а куда? Да. А куда? Туда. туда и возим? Вот Туда и, водим. Туда и а куда собак больше? Собак. Вот, ну, ну давайте все-таки приучаться То есть раз мы хотим шить, скажем так Красиво так, как в Европе да, То есть нужно самим тоже принять Какое-то участие Мы Собака с вами. Да, да, да. Побросали собаку. Постоянный отлог производит, долг и 1 сентября уже пошли собаки. Вот ну товарищ. да. Я его покановила одна. А в прошлом году вы установили, да? А позапрошлом году Сергею... Каждый год Мы щенков. вообще в Восточную ставили одну из первых на Да, а я целый друг. Я Я его буду... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Будет... Есть еще вопросы? Скажите, Поврось. Поврось. Да, У нас да. здесь один пункт в начале гонки, и сейчас, по-моему, на миру, да, на миру, в начале гонки. Это как пожарная вода? не Да, как пожарный вариант. <кл> А вы видели, ну, когда спустялись, что здесь было? Здесь вот так вот, воды, да. воды хватит. Вон там еще в болоте водоем, нет, водоем нет, будет, Я, берите, я знаю, что будет там район. у меня свет У меня человек, нет, человек сгорел, вопрос. вот Тушить-то нечем было, человек сгорел И дом сгорел, человек сгорел Я, я видел, вот, пожалуйста Что то смеется-то? Вот выберем депутатов новости, я у них эти Значит, по пожарной безопасности по поводу прудов, почему на, сегодняшний день, почему на сегодняшний день больше не копается прудов на территории городского поселения Таурова. У нас самое большое количество пожарных гидрантов, которые позволяют пожарные машины наполнять без всяких дополнительных помп. Соответственно, тот пруд, который был сделан до этого при формировании данного микрорайона, не рассчитывал, был рассчитан на то, что здесь. На территории городского поселения нету достаточного количества гидрантов. То есть мы сейчас обеспечены почти 100% подводом гидрантов, которые находятся рядом с соседних улицами. Поэтому доехать до соседней улицы, подключиться к этому гидранту и заполнить машину скажем так, за 20 минут да, или через пруд заполнять машину порядка там, полутора часов, разницы есть разница есть. Так, нет, хорошо, теперь вы много говорили да. о детских площадках. А у нас здесь будет детская площадка? У меня, а у меня будет... нет детей, но у меня душа кровь обливается, когда а вот на берегу дороги. А, а, а, кровью, кровью, кровью, да. а площадка? Ими а дети нет. прямо на самом центре дороги, им деваться да. некуда. У меня буквально вчера обратились в... наши жители этого микрорайона по поводу того, что что здесь тоже нужно поставить детскую площадку. Да. Я, я же как раз ответил на этот вопрос, что мы пока не заменим все вот эти аварийные площадки. У нас вот на части все площадки стали соответствующие господ. Поэтому мы будем рассчитывать, что и здесь, в микрорайоне, поставить 10 площадки. Вот сейчас вот будем рассматривать вопрос установки двух дополнительных площадок. То есть, если нам позволят финансы и провести все это быстро, то возможно даже и здесь поставить. То есть я такое сообщение получил от жителей. Конечно, детей много, планчик. и они все, они все. А, молодцы, землю, части. а землю где планируют? Ну у, а у нас там есть планируют? вот один кусочек. Э, такой резервный петочок. Бурином заросший, конечно, а что стоит? Процедура изъятия после того, когда официально оформлена собственность, процедура изъятия занимает практически три года. Поэтому даже даже суды наверно пройти надо. Да, даже физически с учетом того, что я в тринадцатом году избрался, да, то есть ну хотя бы только первый участок должен был изъять в этом году я хочу я хочу вам сказать еще огромное спасибо за такой продуктивный диалог то что мы еще раз убедился что вы действительно переживаете за за наш город хочу сказать спасибо, потому что многие участвуют в различных наших акциях и деревья мы вместе сажаем. Да, то есть скоро еще деревья мероприятий будут, да? а? шестнадцатого деревья на шестнадцатого днях 10-го до да, числа были 16 числа. Украли, вот. украли, и, а и кстати, только в прошлом году, которые садили, их не поливали потом. Я не на то, что там заболоченные местности оказалось, что в принципе мы те посла. Те саженцы брали, разреживали практически то, что у нас находится. Э, с другой стороны, рядом с, с Караченого. соответственно, все равно, ну все равно обидно. При... Садили, согласен, садили согласен. А они согласен. все засохли. Но на, на, на самом деле, вспомните, какого, какого числа мы сажались. Летом. Ну, летом, да, в жару в самую Сам, самую жару. То есть когда иногда многие решения, которые принимаются на уровне региона, да, то есть они не клеются. Ну, да. Когда все сажают либо весной, либо осенью, да, то есть вот, раз внезапно появляется предложение. Давайте посадим вот такой-то день. Ну, понятно, что они не должны были прижиться. Поэтому не тратили деньги практически на них ни одной копейки. Но Единственное обидно то, что столько э, жителей участвовали, да, то есть, и, вот, к сожалению, они не прижились. Здравствуйте, Леша. Еще раз огромное спасибо, что пришли. Спасибо. И до следующих встреч. Весной, весной, Почаще.